Всем доброго времени суток, с вами Катамхали Японский эсминец 8 уровня Асасио б Карта Ледяные острова Игрок Exodus 72 Но это попытка, по-видимому, атаковать Бисмарка Потому что у Асасио глубоководные торпеды И поразить эсминец такими торпедами невозможно Если мне память не изменяет, то Асасио, да... но ну, это единственный корабль, который торпедами не может поразить крейсера по-моему, по-моему, да. То есть, может атаковать только авианосцы и линкоры. Ну, Бисмарк там как раз идет навстречу неприятностям. Ну, хотя у него там будет полно возможностей, чтобы от этих торпед и уклониться. Потому что, да, торпеды в свете, там был эсминец за дымах. Он, по-любому, эти торпеды обнаружил. Хоть у них, да, плюс перед обычными торпедами это... Более, так сказать, улучшенная маскировка Кстати, сколько у Ассаси Так, перезарядка торпед, минуту 40 секунд Ну, не так-то и быстро, в принципе Но Станово зато есть ускоренная перезарядка Чем Ассаси и воспользовался ну, еще одна цель Здесь он, да, Францесска Карциола. Прям так, Выперся вперед Через минуту 20 секунд Тоже будет, наверное, попытка Отправить ему подарки ну здесь, да, выскакивает так Асасио на Огневого, ну, то кого из ГК теперь. Ну, хотя Асасио здесь, может, там у Бреста будет возможность помочь. Хотя Огневой что-то из ГК особо даже не пытается настреливать, да, идет носом только из одной башни. И, не знаю, может, хочет на торпедную атаку, но он видно, что Брест по нему там еще выстрелил. Ну, сейчас надо просто отворачивать, да, чтобы на торпедную атаку не попасть. Еще один зал. Я ассасе размочить еще в этом бою, а то уже 2-0 как-то несерьезно, вот, 2-1. Еще и точку захватил по пути. Да, еще огневой отправил два широких веера, зачем на такой короткой дистанции? Двигатель в штатном режиме. Если отправляешь один широкий, второй обязательно узкий. Не надо вообще так делать. Я вообще широким пользуюсь раз в пятилетку. Смысла в этом не вижу. Потому что расстояние между торпедами очень большое. Даже если там попадет, но ну, максимум тогда одна в любом случае получится. Это, к примеру, на Симакадзе. Да, там три веера-то отправляешь. Можно там парочку узких, один широкий. Ну, обычно так там, да, чер чередовать. Но чтобы на такой короткой дистанции с эсминцем. Ну, пока нет возможности здесь совершить атаку. Союзный Брест там упоролся. Минус. И счет уже 4-2. И причем странно, да, союзные эсминцы все в строю, хотя обычно, ну как у нас и в танках, да, самые легкие <гибают> погибают раньше других. На в танках у нас легкие танки, здесь у нас это эсминцы. И пока что всего 12 тысяч нанесенного урона, зато один уничтоженный сменится. Иногда 12 тысяч гораздо полезнее. 100 тысяч. Все зависит от цели, которую ты уничтожаешь. Ну что, по-моему, бисмарк идет прям как раз, как раз, если он не, не будет совершать никаких маневров, отворачивать, притормаживать то Сейчас прям должно там неплохо ему прилететь Через 40 секунд будет возможность Совершить еще одну атаку И плюс почти откатилась Ускоренная перезарядка торпед Да, Бисмарк поймал Нормально, 5 торпед на дно, Никого вот так вот уничтожены. А был почти полный запас прочности Ну что, Франциск Карциол, наверное, следующий Единственное, вот Лазо здесь мешает как раз прям доворачивает. 15 секунд. А, ну да, вон над глазо видно. Я думаю, что это все за крестик над э, рядом. Да, с маркером корабля. Но это как раз, наверное, и показывает то, что торпедами по нему атаковать смысла нету. Да, если Францеско Карцолло продолжит свой путь, как Бисмарк. Он как раз. Может стать вторым сокрушительным ударом Кстати, через минуту появится контрольная точка Вот эта большая в центре, которую если захватить Можно очень быстро победить, да, там быстро очки капают А Сосио находится далеко от центра Тут только надежда теперь на союзников Да, карциола тоже нормально ловит Четыре торпеды ему хватило И это уже третий уничтоженный противник Ну, теперь главное, чтобы линкор с Лазор забрался Сейчас он, в принципе, отвернет. Так, только хотел сказать, можно из ГК немного пострелять, по нему. Тем более есть возможность, если что, здесь жареным запахнет за остров, Заныкаться. Дымы, конечно, тратить в такой ситуации, опрометчиво, На такой расходник жалко. Тем более всего два осталось. Есть пожар, лазо горит. Нет, использует аварийку. Ну, тут не подкачал союзный Сино. Лазо уничтожен. Теперь надо двигаться к центру. Все оставшиеся противники находятся далеко, вот, да, вот, не, не в кораблях, вот, чем плохо, вот так. С небольшой дальностью стрельбы. Можно вот так из боя выпасть. Да, на фланге противники закончились, а к другим еще идти, и идти предлагает момент. Ускорить немного, надеюсь, багов никаких не будет. А то бывает вот так ускоренно включаешь. И потом какие-то эти, да, синхрон идет, к примеру, там с выстрелами или что-нибудь еще. Но было у меня такое не раз. Ну, просто наблюдать за этим три минуты, как Асасио перебирается на другой фланг. Ну, хотя у него, да, 20-километровые торпеды. Я даже не знал, теперь знать буду не помню я не помню цели. даже есть у меня этот корабль или нет че вот на карте мини смотрю так близко там находится эсминцы. он к тому же акидзуки джамбарту блин в дымах сидел ну надо же вовремя слинять видишь он идет к тебе в дымы газу оттуда ну слава богу да акидзуки справился уничтожил Ну, Асасио занимается тем, что собирает точки, по очкам команды тянет, да и, в принципе, по кораблям тоже в, в две штуки преимущество. Ну, тут стандартный джанбартовский геймплей. На носом выкатился и стоишь стоишься где-нибудь спокойненько. Кагера. Хоп. Блин, как так быстро лопнул Кагера? Кто там помог? Ну да, там он <laughs> Лин линкор постарался, да, Владивосток? 5 в три. Два Вера отправлены. Но думаю, смысла ускоренной перезарядки пока что нет. Лучше поберечь. Нет, все-таки решает Асасию отправить еще торпеды. Ну вот и дымы пригодились уйти из-за света от Джанбарта. Ну кстати, в этом бою еще прочности особо не потерял. Плюс еще восстанавливается. Две точки с ремкой взяты. Все было отправлено по синопу, да? Как вот Асасио забыл, что ли, что тут Джанбард с полным запасом прочности. Ему бы сейчас как раз было бы хорошо парочку вееров отправить там, ну, две торпедки точно попали. Джанбарт еще и не светится. Ну, 25 секунд. И торпеды пойдут. Жан Барт как раз тут устремился ну, вперед выкуривать Асасию из дымов. что-то кажется, мне в скором времени Джамбард пожалеет о таком решении. Жалко, что сейчас не удалось его на пожар развести, к примеру, чтобы его подловить на торпеды. Когда аварийка на КД. 4 в 3. Концовка обещает быть напряженной. Все, попадает в засвет Асасио. Деваться некуда. Надо отправлять. Торпеды. Ой, ну Джанбард сейчас поймает нормально, прям. Готов. Это уже не третий или сокрушительный удар? Да. И основной калибр Асайсо зарабатывает благодаря этой атаке и урон переваливает за 200 тысяч. Вот так вот. На восьмерке тут караются девятки. Не особо аккуратные. Двигатель в штатном режиме. Три в два остались, главное. Причем все три союзных эсминца до сих пор живые. Такое я вижу первый раз, чтобы эсминцы все были в строю в конце боя. Ну, в одной команде, да, в другой-то все, все посливались. Ну, сейчас 4 веера можно будет отправить через 30 секунд. Ну, два часа отправят, и плюс перезарядится сейчас ускоренная перезарядка. Замедлим Становка это действие. Завершена. Ну, в смысле, <смех> нормальную скорость включим. Так, два веера ушли мимо. Да, сейчас будет смешно, если еще один сокрушительный удар удастся Асасию сделать. Здесь дымы пока позволяли. Можно было выкатиться и успеть назад за закатиться задним ходом. А так сейчас Асасио попадет за свет. Если Синоп... Команда... Понимает, что он в этой игре делает, то он должен быть на фугасах. Эх, чуть-чуть не хватило до сокрушительного удара. Хотя... Да, чуть-чуть, а так бы четвертый сокрушительный удар получилось бы сделать, там осталось у него меньше тысячи прочности. Ну, есть зато Кракен, пятый уничтоженный, а сделал для этого боя, я думаю, больше, чем кто-либо другой из его команды. Ну и тут уже можно просто даже расслабиться по очкам в любом случае. Победа, даже если хипер там кого-то и успеет